Что происходит? Что я тут делаю? Режишь. Здесь покоится. Ничего тут не покоится. Никто тут не покоится. Что случилось? А может все какие-то шкатулки, или как они там. Да, вот такая теперь коробочка, она полностью пустая. покажи мне. Вот, держи, коробочка красивая. Смотри, а тут Дуля. Я ты в группу. А ты-то при чём? Ты же не знаешь, вот, кто хранитель этого талисмана, я его, я его за... найду и засужу. Вот засужу и засужу. Все, пошли. Адриан, тебе нужно поотдохнуть. Что? Я Что? сейчас Мне надо Да, ты сейчас... Ты сейчас... А вы за нами не ходите, ты понимаешь, что, что я сейчас -то с тобой будет? Мы, а я едю к своей сестре Зои. Где Зои? Мы, ты понимаешь, что ты сейчас просрал? Зои, ты че? О где? боже мой. Зои, Зои, Зои. Ты понимаешь, у тебя сейчас коробочки волшебные вообще нету. Нету. Зои, Зои, ты где Зои? Ну, есть один вариант, если будем путешествовать и искать. У меня есть, есть... кое-что. То, что ну, осталось да, у я... меня. Да, Посмотри. Я... Да, у я у меня ожидала. осталось вот эти три суманы. Один... Мулу и мне. Блин. Дай мне один. Ну, еще тут осталось... Ой, Вот да хорошо. Короче, то такое дело, ладно, это такое дело, да. а талисман. Да. Ну, да. Ладно, Я Я не и не это видел, наверное. Да. Видел, у тебя уже глюки девочка. Чего? Накульчики, ладно. Ты не хочешь поиграть? Я Юлия. Ну, меня спросили, меня Да, это мое, это да. мое. А, можешь не ждать. Не один талисман, да. потерянный, Ох. находится в городе. Но координаты не указаны. Так. Мы рассуждаем о талисманах, не переживай. Просто мы в шоке, что произошло, и теперь то, что мы можем... А вы смотрели уже новости, там Надя Шамак говорит. Мне плевать сейчас на Надю Шамак. Нет, мне тоже. Ты можешь подарить? Ущущу сестру Зои, вы не знаю, где она. У меня есть еще один шанс это все вернуть. Да, кстати, этот, Мастер, они пока только. Я их спрятал. Погоди. Есть, да, да, я. Есть один душа. способ, как вернуть. Но... Если мы можем с помощью талисмана ор... Орла... Талисмана Орла, мы можем... Нет, Талисман. Орла Талисмана не поможет. Орел может находить... Он а. чувствует эмоцион... эмоцию. Это эмоция. Мы еще ничего не исправили. Какой злодей? Нет, что ты исправлять будешь? Таризмант тебе поможет, только в отдельном случае. Мы не Сейчас сможем. у меня есть еще везде один везде. способ. Это, надеюсь, у, надеюсь он вытащил... Э э через эти кнопки выпадают две шкатулки. Одна защитная, другая настоящая. И если он выпал будет. защитную... Нет, он выбил настоящую. Ладно. Да ладно, Берут. уже все знают. но оно все да. исправит потом. Ладно, а, да, может, как исправит, она она, не она, не У а, меня осталось всего вот столько. Вот все, что у меня осталось. А блин. Может, дашь? Ну, да, талисмана как, как супер Талисмана нет. А у тебя что а осталось? Фен? У меня нету браслета темного пилина. Который... Вот Самый это сильный вот... браслет. Балбек, да, да, который мог давать усиление другим. Есть, есть, на... на ну, ведь... есть надежда путь на пчелу. Есть надежда на пчелу. Почему? Надо Тоже нам Вику, ее Вику, Вику, Вику, Вику, Вику, Вику, Вику, Вику, Вику надо. Вика, Вика, Вика, Вика, Вика. Ладно, я поеду уже, мне там, наверное, мама. Да. Написала а я пока напишу Вики в группу нашу. Ой, быстро ко мне в комнату. В я их спрятал, он их пытался а. найти, и поэтому я их спрятал с Мрианой. Да, правильно, ты, ты их спрятал, потому что... П давай. Если бы наш ⁇ л то. Под бункер. Помнишь, там еще выпрятались от... А. Ты же понимаешь, Зрёжу. что что... Этот планшет, так, у находятся все координаты, ну не все, половину координаты, и не указано всего три талисмана. Те, которые мы можем вернуть все. Это талисман САС, БАНИКС и все. А, нет, два талисмана не указано, да. Их два не указано, остальные все указаны. Так, я приехала, давай! И Суперкот вообще, Суперкот вообще в пирамиде. Что, например... а, а, да, Привет. То, что... У тебя да, талисман, нет, талисман есть? Талисман есть тебя? А, вот. Он значит вас надурил. У меня есть мод. Египетская сила, талисман, реально. Вы знали, что это матершие слова? Нет. Это На... матершие слова. Пофигу. неправда. Э, короче, талисманов нету, всякие шкатулки нету и браслет с нету. Осталось четыре тарисмана. Потому что тебя в городе не было. а я в гробу лежал, поэтому не смог украсть. А ты меня дать чтобы тебе отдал Суперкоту? Чтобы он тоже мог появляться хоть когда-нибудь. Сейчас. Душу или там мулу. На мулу. На вот сыр ему передашь. Суперкоту. Так. Бобик, тебе мне остается дать только это. Ну, о себе я заберу это. Так. Да, ты. Я думал, я не семена, сейчас Мам. я семена принесу. Погоди, если а что, не если... Погоди, а, нету в городе. Погоди, Адриан, а как ты думаешь, он обманул насчет этого? Нет, насчет у меня того? указаны все, и кстати твои тоже. Мои? М все тем, и... И твои, да, темный филин вообще находится в вообще фиг пойми где, что за страна, я потом в забью. Да, Да, Это сестра Зои, яблони от яблоки, яблони. моя сестра. Я буду искать координаты. Ой-ой-ой. Один талисман здесь. Я не понимаю, какой. И где он находится, Sorry, я тоже а не талисман, понимаю. Талисман орла. Ой, талисман орла тут. Талисман дракона. Он же у владельца. А владельца, я не знаю, есть ли у Но я не использовал силу, но у меня осталось 30 секунд. Погоди. Ну... Но... Типа, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Я думаю... Что, дум... я что, что остальной... Есть, остальной... есть ужасная проблема. Какая? Начинается с ну, хорошей или с, с сил... плохой? С плохой. В планшете появились координаты талисмана Леди Баг, ну, мистера Бага. Ну, а хорошая новость, да? то что это находится так. в Шанхае. И значит, Это только хорошо, что я, сейчас... я детрансформируюсь, и с меня удалится талисман. Все. Тики осталось, а талисмана у меня нет. Я тебе сейчас дам. Не, не страшно, что сейчас ему не обходит мой талисман. Нет. нет. У меня сразу да, появится да, в планшете, да. но я убежи. вас вижу. Нет, давай мне дверного. Я умею Двери пользоваться. Ладно, мы... зато... Зато можем Ладно. проходить... Хоть куда. Да, он... Фейковый. фейковый мы не поможем. Фейковый. Вот через город. Вот через город. иху Вот это мне нравится. О, вообще краш, так, джентльмен. Так, Знаете, давай. Это? Этого суперкатаном нам зови. Ты его знаешь, поэтому иди а, за ним. Так, да, все, так. Сам, а, а. Все равно потом, надеюсь, не память стрим. Стрим. У меня просто письмо а. а. на... Или не векинули? Теперь что? уже все, иди. А ты понимаешь, в чем, если они отправили... Если... Он же использовал камень кролика? А. верно? А что, если он отправил это не по разным временам? Ой, не, не областям, а по разным временам? Ну тогда. Э, банник сто процентов с, э, с змеей. Он отправил в другие времена, в другие а вообще. Потому что у меня на координатах нет, значит, это в другом измерении. Он а боюсь, значит, мы касса. это никогда не исправим. Нам придется искать это все. Нет, стой. Я знаю, кто нам поможет. Я не меня помню, как не его зовут. Поза. -поза. Мне Маш надо шаг. спросить у Мастера Фу, как его звали. Мастер Фу все помнит. Погоди, мастер, был... где Мастер Фу? У меня дома же. Погоди, а у меня же остались книги Маджести. Мастер Ой, Фу, куда? Мастер Фу, Мастер Фу, Мастер Фу. Что а. не случилось? А... Ты не помнишь, как звали? Мы же... Из этого или не из этого измерения? Um, ты хочешь спросить у меня про того э, длинно-толсто-бровястого? Э, бров... бров... mm, как его зовут? Бровя? Нет. Сука? Ой, он нам ничем Нет, не поможет. Сейчас да. я прочту ваш. Э, на, у меня все сохранено с вами. Сейчас я посмотрю его фотографию. Так, так, так, а, так, так, так так, так, так, так, так, так. так, Нашел. Я каша, даже знаю, сиптаж... как его зовут. Я знаю, кто нам поможет в измерениях. У меня. У меня его зовут у меня есть... Темный Стоп. Темный Филин. Я не знаю, кто это, но. Я, помню, так, скинули я без... не уверен, что чем-то нам поможет, Филин. Как бы, понимаешь, что тыковочка вот... темный Филин это браслет, который сейчас у какой-то жопе мира. Извините, ты не понимаешь что про, что? про что? Я не про браслет, а, -а, -а, -а. а про героя. Темный Филин. Ну только не а -а -а. в браслете, а он сам. Мне напоминает его имя. А, так мы идем в Шанхай, или куда мы идем, не понимаю? Пока мы никуда не идем. Мы... А... Нет, это а пока мы не будем никуда ехать. А что будем делать тогда? Ой, да как же я ненавижу. Все не что мы делаем. Это, плохо, что свои. это, плохо. Плохо. это плохо. плохо, плохо, везде плохо, так, но хорошо, мы ничего не поделаем побегу, с побегал, этим. Побегал. <сосит> О, да. ну, а где собака? -кот, а, а теперь мульти, -кот. мульти Не знаю, как тебя будет звать. И чё, как тебе? Классная ситуация, правда? Вообще шикарно. Знаешь, как я хочу сейчас тебя раздавить трактором. А я-то что? я вообще я, ну, я, просто... я я не помню не, я Ему... я... Я... Я, тоже... <как> я не помню я помню только я проснулся я проснулся раньше всех вы все спали я пошел попил возвращаюсь и меня каким-то какой то фигню и по голове должим банули. Я ну, подчепки нашел, что талисманы... Я вс ⁇ я больше не понимаю. И тут, тут что-то такое вылазить из портала, такой кролик, я такой... А, я ж знаю, кто, кто использует камень кролика. Вот я говорю, привет. А ты а что, не в талисмане? Такой, ну, как я понимаю, вы... уже... Да, полицию, это что Павлина, это Исперия. Здесь, когда получился этот кроликов, все забудут личности. Слушай. Да. Какие-то проблемы? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, я уже... Подожди, стой. Я сейчас сам зайду в планшет. Мне сейчас страшно становится. Ну, что там? Павлин, да? Павлин. Павлин, не хватит подать Координаты талисмана Павлина. И в случае, что сейчас для меня доберется. Я понял. Если так. у тебя идет таймер 60 секунд, сразу ты трансформируйся. Okay. Не okay. дожидайся таймера. Okay. Так, а этот. Вот сейчас я эту зою по башке постучу, она спит. Мы <срешим> а, уйти... <свяк> а подумаем, это, что нет, делать, я и пойдём. Хотя, хотя, хотя бы тебе покажу, кто я, а потом ты сотрёшь все. Сотрёшь. Когда <свяк> ну, да. да. вы меня смазались, вы все поспаетесь. А Всё, отправляемся. Походу. Кого отправляемся? Вообще где-то не знаю, где я. Я сзади вас. Зоя, шкатулки еще здесь нету, а всего нету, у нас пропадают талисманы, и если у меня пропадет мой талисман, то все, знаете, это конец. Ладно, если помочь. пропадет у нас не не талисман, не не пара, все талисман, на и все браслеты. На если сейчас у меня начнется, то я ее уже пойму. Это короче конец цвета, Ну зато брашник не найдет. Зоя, как сам писал, ты сам талисман колик действует, или как, я понимаю? Честное слово, я не горю желанием это делать. Держи. И эти... У браслетов не... нет детрансформации, поэтому можно использовать. Короче, видимо, она опять. Да, а пусть. Нет, не давай, ей, не не, она точно иначе. браслет. Да. Так, ладно, да. что Олег, если что, Олег не передал. Вас не смущает, как бы, что здесь тоже люди не смотрят, не смотрят на нас? Это смущает? Они, Они уже по новостям видели. А, целобанный палец, туда мы найдем эту фигуру. Это ты что такое? Трикс. Откуда здесь трикс? Трикс. Трикс. Нет, нет. М -м -м. Я видел еще Это и пираса. Короче. Мультикот у тебя тайма идет. О а просто калки летели, калки я видел. Коля. кольи. Мульти мультикусы. Да мне только что дошло. Один. талисман находится в городе. А какой? Я не знаю. А то та... один. Нет. А, один, то есть, который... Подожди. Ну один за это... городом и один в городе, <соединяем> так как я хранитель, и мои силы работают в действии города, я могу призвать, совершенно. в других городах я не могу, и ты не можешь, но твои браслеты, кстати, в других <соединяющие> городах вообще, <соединяющие> ну, браслеты Олега или кого-то, Олега, да. Его, как бы, его вообще в Египте я вообще сейчас я призову этот эти два талисмана и посмотрим, что это будет. Давай. Талисманы, призываю вас. А, я при все у меня есть два талисмана. Чипашка. Изпадка. Пегас. Сполагаю, я... Забирай. А, нет. нет это не давать? Нет, не не, пока не надо, не надо, не надо. Лучше вообще не используем. Используем. Так, в радаре, в радаре ушли эти два, осталось ровно много. У меня просто... Теперь нам остается только ходить в разные страны. А потом надо идти. А, потом надо... а как мы найдем темного Филина? Мессида Макал, но он... он из другого измерения, он не тот. нам нужен другой, из другого Знаешь, измерения. Я вот, знаю одну женщину, она, короче, немного твоя родственница, очень явно и верно, и она, короче, говорила о что у нее есть какое-то там сильное заклинание поисковое. Точно, я не знаю, но я попробую узнать, может быть, она приедет и поможет использовать поисковые искусства. Можно. А можно, можно пошло... с помощью к... Калки, Калки мы же мы тоже раз... может телепортироваться в разные города. Да, Если... да. Мы вдвоём, мы вдвоём а мне, сейчас отчет пойдет и опять их кальцев сигналит. Если мы вдвоем, мы вдвоем с ним будем добывать талисманы? А, ну тогда придется всех перекидывать. Да, лучше всех сразу перекидывать и вдруг там опасно. Вот сейчас, сейчас... И... сейчас планирую отдохнуть. Всё, я Пойдемте... докроемся. Давайте заходите, надо закрыться. Нафиг. Заходите. Да, да. Сейчас я закрою, чтобы mm -hmm. на всякий. Пойдемте пошли, лучше ко мне да. в комнату. Она там вся переберет. Я хочу превратиться, а потом все равно это все. Надо, супер круто. У меня очень большая проблемка, если ты не будешь знать. Ну ладно. Ты все. Все равно все исправим. Все, пошли, только разобрать там все. Да. Смазать, все исправить. Спреди. А Сейчас, подожди, мне надо. Вот так. Будем На... жить в комнате. На жить комнате. А, у меня есть защ... супер защищенная комната. Пока Все, я... идите к Вики, не... заходите сюда и прыгайте наверх. Это... Наверх и прямо. И больше не прыгайте. Проходите. Вообще здесь... это, мой... это, мой... мой... мой... это здесь. Мой... А мы... Я сейчас придумаю. Я сходить еще за Олегом. Как думаешь, у я что зайди! Слушаю вас. О, Олег, Все, пойдем. Я mm. буду через через 60 секунд. Я использую свои способности, и не трансформируйте мне так, Александр. Какое Ну, как тебе сказать? Ну, понятно. Да, я понял. У меня, например, такая, что... Ладно, все, пошли. Ты же про какую все, все тебе. выбито. Давай, давай, давай, наверх, наверх. Это небезопасно. Здесь находиться. Вдруг этот псих придет. Да, еще и заберет последний. Нам господь. надо сюда. Пошли. Быстрей, кивики, квики, квики. Только я не угу. да, помню, давай, да. и прыгай. Прыгай. прыгай. прыгай. Вот тут прыгай. Один раз. Так, потом... Ой. Потом вот сюда. Все, а, Это, да. самый вес, а самое, это? самое безопасное место, Самое бронированное место, где есть. Здесь нельзя ничего сломать. Здесь есть кровати, там защитные Все двери. Разрежьте. Здесь у нас есть супер-защита можно и, включить нет, и супер-прыжок. Поэтому, вопрос, если кто-то это... у нас нападет, мы можем быстро это все включить. у меня к тебе вопрос. Да. <сёк> если я использую способность, будет и минуты, у меня си... Я не трансформирую, если самка опадёт, если я использую минуту... Нет, спосует... надо именно, чтобы была... А, тебе вот, ты даже не использовал силу, и тут минута пошла. Сразу трансформируйся и, и сразу... Прячет электрон в коробку. Да. Хво, нет, по... в да. Выходит, да, выходит, да, Да, да, спрячь. А вот так. с Лири опасно. Поэтому ты... Да, поэтому... Нет, твой... О, Всё, ладно, давайте... Да давайте, сприните, что не не... Да, давайте поспим. Не... Уже. А чего пока... да. Можистый... Да. да. А, а, а чё, у Ночи. А я здесь, на диване. А тут понимаете, один без